Солнце, солнце, обрадуйся Ведь сегодня мир стал богаче Распусти в небе радугу Появился на свет мальчик, мальчик Маленький, нежный Хрупкий, трепетный человечек Робко ручки он протерел Бог ему путь верный, душу светлую дай ему, пусть он